здорово ну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 моего нового видео, ведь теперь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я теперь провожу на своей странице ВКонтакте каждое воскресенье. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Ну а для тех, кто не знает, я играю на 0.9 сервере Барвиха Успенской. Обязательно вводи мой ник Мистер Карпаччо при регистрации, а также вводи мой ютуберский промок, код хэштег карп ведь за это ты получишь отличные бонусы в качестве игровой валюты на третьем и шестом уровне ко мне в руки попала информация что эти выходные на барвихе рп будут реально жаркими что кстати подтверждает пост недавно опубликованный на канале телеграм барвиха рядом короче хочу сказать сразу я делюсь с тобой только той информации которой поделились со мной разрабы если вдруг обновление по каким-то причинам затянут завтра и оно не выйдет и его перенесут на воскресенье или еще на пару дней, то не нужно кидать меня камни. И буквально уже завтра, 21 мая в субботу, разработчики Барвихи РП планируют добавить на все сервера какой-то новый эксклюзивный обменник. Здесь мы не будем менять никакие яйца, никакие тыквы и все прочее. Здесь мы сможем обменять, как говорят разработчики, все те скины и аксессуары, которые были выданы в ивентах и так далее, которые нельзя было продать, нельзя было слить в гос или передать кому-то в торговом центре. Теперь все эти предметы можно будет обменять в данном эксклюзивном обменнике на игровую валюту или же на что-то другое. Но это еще пока под вопросом. Под вопросом скорее всего конкретно тот момент, что кроме вертов в данном обменнике будут какие-нибудь еще новые эксклюзивные предметы, на которые мы сможем конечно же обменять наши ненужные предметы. Но самое главное, как мне кажется, то что наконец-таки реально разработчики в этом момент к нам прислушались и добавляют уже такой обменник где весь этот ненужный хлам который мы с тобой накопили за прохождение различных ивентов наконец-таки сможем слить обменять реально на верты у меня к примеру у самого есть несколько таких ненужных скинов есть некоторые предметы аксессуары от которых я бы с удовольствием отказался выкидывать все эти вещи жалко а вот продать уже было бы довольно неплохо конечно же нас с тобой это делать никто не заставляет если к примеру нас с тобой не будут устраивать цены в данном обмене на эти предметы то мы можем просто-напросто все эти предметы оставить пока что себе в любом случае здорово то что разрабы вообще решили сделать такой обменник то что у нас наконец-таки появилась возможность избавиться от всего ненужного И это именно первая часть обновления которую планируют добавить на все сервера уже завтра Ну а в это воскресенье буквально на следующий день нам обещают подвести вторую часть данного обновления в котором нас с тобой ждут новые крутые топовые бизнес Сразу скажу, все эти безаки будут выставлены на аукцион, скорее всего, на следующий день, в понедельник, ну а возможно и в воскресенье. Финки у всех данных бизнесов будут фиксированы. Теперь автосалон в городе Барвиха, так же как и автосалон в городе Мурино, будет бизнесом. И скорее всего, финка у него будет точно такая же. Разработчики планируют сделать наш БУ-рынок, наш авторынок, теперь тоже новым безаком, который бы я, конечно же, очень хотел бы себе но, к сожалению, у меня уже заняты оба слота для бизнесов. А продать что-то я не успею буквально за один день. Но, возможно, в будущем я обменяю свой торговый центр на этот БУ-рынок. Конечно же, все будет зависеть от финки. Но финка, я думаю, там будет довольно немаленькая. Я думаю, было бы довольно прикольно иметь сразу два топовых бизака в одном месте. Тем более, что аренда авто у меня уже есть на БУ-рынке. Также разработчики Барвих РП планируют вести такой новый бизнес как Яндекс Доставка. Это, скорее всего, будет именно та доставка еды, работа в пиццерии, которая у нас уже есть. Одна в Мурино и одна в Барвихе. Не знаю, планируют ли разработчики добавлять сразу два таких бизнеса, но один добавят точно. И, к сожалению, пока неизвестно также финки этих бизов, Но я думаю, это будет что-то в районе 1 миллиона в сутки. Также разработчики планируют добавить еще один новый бизнес, как управление магазином аксессуаров. Здесь же у нас есть уже бизак управления магазином 1 у данного безака финка 1 миллион 100 тысяч рублей в сутки я думаю у этого бизнеса будет примерно такая же госстоимость и точно такая же финка но опять же это не точно появится еще один крутой новый бизнес такой как управление магазином лодок это будет скорее всего именно тот яхт клуб который у нас расположен в порту я тебе уже показывал его и как приобретать данные лодки в одном из прошлых моих видеороликов. короче говоря теперь этот магазин лодок будет у нас новым бизнесом финка я думаю будет примерно такая же либо как у автосалона либо как у порта в районе 1 и 2 в районе 1 и 3 миллиона рублей в сутки кстати это говорит о том что лодки реально на проекте скорее всего скоро нам пригодятся не просто так мы с тобой поднимали и обсуждали данный вопрос еще один новый бизнес это магазин оружия на барбихе теперь это местечко также будет новым крутым топовым бизнесом финка я думаю также же будет варьироваться в районе 1 миллиона рублей. Ну и самое новое, крутое, интересное это то, что разработчики решили добавить компанию, а именно компанию дальнобойщиков. К сожалению, пока не знаю точное местоположение данной компании. Возможно, это будет в том же СТО, где мы с тобой арендуем себе данные автомобили для работы дальнобоев. А возможно, появится какое-то новое местечко. Данная компания пока что будет выступать на всех серверах, как обычный топовый бизак. То есть у нее просто-напросто будет определенная метка, местоположение и своя фиксированная финка. Как лично сказали мне, данный безак добавляют на сервера с заделом на будущее, то есть пока он будет обычным бизнесом, но возможно уже в ближайшем будущем он реально станет серьезной компанией. Компанией, в которой появятся новые механики для взаимодействия с другими игроками, и это что-то будет вроде одной из транспортных компаний, как у нас уже существует на других различных проектах. Но, как Посмотрим. В любом случае, очень здорово то, что разрабы вообще решили добавить такое огромное количество новых топовых бизнесов. А это значит, что у нас у еще большего количества игроков появится возможность поймать себе какой-нибудь новый крутой безак. Как я тебе уже и сказал ранее, вот это вот конкретно вторая часть обновления, добавление новых безаков, ожидается именно в воскресенье на всех серверах барвихи РП. Ну а завтра, в эту субботу, мы ожидаем пока что новый эксклюзивный обмен.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 канал. И до новых встреч в следующих видео, пока!